Всем привет, на связи офицерки. и сегодня мы вместе с Дэлом сыграем в игру City Battle. И, конечно же, как вы уже видите, у нас будет режим уничтожения генератора. Посмотрим, что из себя представляет этот режим, ну и победим врага. Ну, а всем я желаю приятного аппетита и шикарнейшего просмотра. Пускай будет штурмовичок у нас. Итак, смотрим, что он могет через много, целых четыре space. Ох, я летаю. Так, у нас есть снайпер, диверсант, один танк, один штурмовик, один бомбер. Сломайся Окей. стекло. Так, еще перезарядка. Так, я на на, на сверху я. <laughs> Жесть, капец. Привет. Паразиты кусок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы куда все слились-то? Так, меня. Серг, ты серьезно, на точку иди. Сейчас иду. Меня тут. Нашу точку сейчас захватят. Меня убил Олас Вин. Отлично. Я отвлек его на себя. Shift ешечка ешечка ешечка ПКМ-ка. А что ПКМ-ка захватываем, отчё? захватываем, захватываем, захватываем. Так, а мы уже захватили? А, да, мы уже захватили, господи. <соспорение> не заметил даже этого. Давай, ускоряйся, брата Так, я туда закинул целую кучу всего. Ага, Сейчас надо турель снимать. меня долбит я не пойму а это турели турели турели наверху ну, блин капец они конечно бой не закончен я животный так отлично так у нас еще есть парочка блин турели как они меня заколебали Ломается штука, нет, интересно. Что-то давай думаешь, стек... стекло есть. Так, ты точку я ломал видишь. стекло, я сверху пришел на нее. А, окей. Я кстати к тебе сейчас на в гости приду. Ах ты ж зараза, я нажал ешечку, а? Так и забрали меня. Я там пробил. Да-да-да, я вижу -у -у -у. Так что <свят> можно лайфхачить Там капец, сколько урона проходит Мы просто стоим и их не пускаем <свят> <свят> Отлично, точка Б захвачена, погнали Минус Йоперный чатер. Так, полетели, полетели, полетели Я помню, тут турель была так. Где тут ребята? Да ее можно как-то сбить, эту турель. Ай. У нее даже хп не показываются. Вот в чем весь прикол. Турель или хпшка есть? турели а Ай-яй-яй-яй-яй. Странная какая-то турель-то. Невидимая. ⁇ оперный театр быстрее на турели жестко Бау. жестко конечно уничтожают они прям сразу снимают угу. через верх облетай угу. так подожди тут да, только челики точку С ждут тут челики точку С уже ждут. Эх, робот ваш так уничтожен о, здорово! Попались! Ты попался на кликбейт. Олух-олох. Вот это жестко сейчас было. Так, минус. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Пошел в жопу. Это без надежд каких-либо. Там еще снайпер стоит. Я по нему попал что самое смешное. Он тут не один. захвачена. Да я понял уже. Уже? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Минус. Блин. Сейчас восстановлюсь по хп. Я знаю, короче, там сверху бомбер есть. Так, зарядку сделаю. Так. Ты где? Слушай, а тут их турельки, наверное, можно разрушить, обычные. Да, можно, тут все а можно я, Ай-яй-яй, да что у меня за... Ох Но они очень что? сильные, понимаешь? Они, кстати, регенерируются, не в курсе? Нет, вроде как не регенится. Ты куда улетел-то? Ой-ой-ой, жестко меня ломанули. Возвращаемся. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так, успел. Короче, нам нужно, получается, разрушить их базу, Да. Да. Попался, попался. Пока. Ух, ух, oh, я. Yeah. Ой, Челик, Челик. Что ж ты хотел, Челик? Так. точка Д, на барабане. Зовите свое слово. The... Иду захватывать. <laughs> Они тут Капец. уже захватывают что -то. Все, их уже нет. Уже нет. Уже не захватывают. Ой, он меня смахнул, mm -hmm. Почти. Все, нет <с его <с больше. Отлично, отлично. Мы просто ни одной точки не отдали. Чувачкам. Вот что значит тимплей. Угу. Mm -hmm. Ай, меня захватили, помогите. Сзади, сзади, сзади челик, сзади челик. Мне срочно помощь нужна. Сзади меня челик. Блин, я думал, ты ангел. Это был штурмовик, по-моему. Сейчас за стеклышко... Блин, пока это стеклышко разобьешь, проще облететь. Блин, турели еще жесткие. Угу. Mm -hmm. Так, сейчас буду пытаться завалить. Ай, -яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй! Меня перехватил диверсант, короче. Так. Исключительно своими телепортами перехватил. Да кто, ах ты ж зараза! Так, все, уходи оттуда. До да, меня уже а. вынесли. Ну и хорошо. До точки А не идти будет недолго. Так. Но турели я им, конечно, одну знатно подстрелил. Пока, пока, Челик. Все-таки меня перехватил Бомбист. Забрали, ребят. Отлично, отлично. Но по сути нам совсем чуть-чуть осталось, прям совсем чуть-чуть. Так, все, погнали. Там нам сейчас еще эти турельки будут помогать их убивать. Дикий медик. Так, так я долетал. Как ты просто. зараза. Какой же ты метки! Да я? блин, как же бесят меня эти турели. Слушай, я не смог ничего против медика сделать, а? Печалька. Ну медик себя похилить может. Ты не забывай. Ой-ой-ой-ой-ой, пошел я отсюда, короче. Че там? У меня, позже? знаешь, у меня вообще никаких шансов нету на то, чтобы туда зайти. Меня просто сразу дамажит начинает с турели. Ой, ой ой ой ой И не только турели, как я понял. Да, да. Минуса нуле, парня. Я даже не видел этого челика. Так, все, пошли за контрольной точкой. Я турель валю. Так, где-то там разбивалось стекло, я забыл. Э -э -э ч, что Да не должно Нет, вот она, дырявая дырка. А, вон вижу, да. Хе-хе. Долетел. Отлично. Там столько дамага. Медик, сейчас. Да-да-да, медика надо срочно разбирать. Так Слушай, они что-то еще пытаются там так. этот. Около нас челик. Вроде был. Так. так, ну мы почти точку потеряли, кстати, я тебе хочу сказать. Не, все норм. Опасненько. Не, ну это понятное дело, мы сейчас помогли, все, нормас. А если медик. они сейчас потеряют точку, все, это без шансов. Первая заюзана мной Ешка. Отлично. Так, все. Снайпер! Я не вижу, где. Эх, его уже нету. Убежал. А он просто телепортнулся. Отлично. Так, где мои любимые турели? Я одну верхнюю ну, их пытаюсь. Очень я вот тоже пытаюсь одну верхнюю снять. Центральная, которая. Да, да, да, да, да, да. -да. Ну, это очень сложно. Ай, блин. Хех. А, ну все, мы смогли вынести. Ох, красиво. И красиво. это победа за 10 минут 30 секунд на карте электростанция в режиме уничтожения генератора. Вражеский генератор был конечно же уничтожен только нами. А если вам понравился данный видосик, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчики, пишите комментарии и делитесь данным видосиком со своими друзьями в различных соцсетях. С вами был офицер, вместе с делом, всем огромное спасибо за внимание и всем пока.